Банде Гуру Пада Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабху Банде Нитам Ананда Саходитам Ванча калпатору ашча кипас инду бевачо. Патита ананг пабу не бхавишна бибью о наму нама кишна деви саттва ваттвайи наму Нарайона-намас-крито-на-ран-чаива-на-раттвамам чаива на раттвамам девиң сарасватиң Вакти прамодакш Jagodvarun, дхейам сада прибабагном авистудухам, тетас падам сива виринчнатам сараням, бхита ти Беспрежидательно мы пригабоводу свадерши, Пурнанурагро сасагро саромурти, Сарадикам и хада кипам криш, Шри Шьяддхитагада, дхарасива сади, гаура бхакта винд. Кришна, Кришна, Кришна, Азанулами тобужо канока бодато шанкитаной капитару камала ятакшо вишам бару дижавару жуго дхарм палу банде Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Бааванрупе нсаданаранам Ганга таранграмани аджата калапам Ваги саджуш ободни, лакшми джас сча бхакшаси, джасья астидей санбид, тамнишинга Кришна, Кришна, Кришна, মরা মহারি গৌরাগৈকা গতির বয়াসিৃতমতি সিগৌরধা মস্থিতি সসাাচই কবিতেরকু সঙ্গবিরতি Сиру пайкарати санатанати сиживати жостти. Шишидханто сарасвати вижайтэ. Гоури агостхи пати. Шишидханто сарасвати вижайтэ. Гоури агостхи пати. Гоури Гаудья Госхипати Шушила Бхакти Сидханта Парамахам Гуру сказал, в этом мире недостаток Харикатхи. Сисила что в настоящий момент Существует недостаток харикатхе. Почему он говорил так, почему в этом мире не хватает настоящей харикатхе? Прабхупад объяснял, потому что мы хотим мы оскорбляем Гуру Вашнав, мы хотим не хотим слушать их, мы разводим политику в отношении их. Именно поэтому вайшнавы молчат, они хранят молчание. Именно поэтому в мире не хватает харикатхе. В противном случае он был бы наводнен харикатхой. Как помните, во время читания Махапрабху описывается повсюду господствовала прямо. все было наводнено премой. Когда читание Махапрабху пришел в этот мир, его приход крайне редок. Как говорит Прабхупадва во всей человеческой истории, истории человечества, люди не могли даже мечтать о такой милости. Им даже присниться подобное не могло, что такое возможно, что в материальный мир может снизойти такой поток премы. Когда према наводняет весь мир, Кришна према, А я лишён этой премы, но почему? Какова причина этому? Весь мир наводнен премой, Кришна премой, и только я лишён ее. Почему? Према не достигает меня. Почему? Все дело в том, что я лицемер, я совершил так много оскорблений, столько аппарат. Именно поэтому према не способна достигнуть меня. Прабхупат много раз говорил, что если какой-то могущественный саду, который следует всему, которого можно сравнить с огнем. Так вот, если такой могущественный саду будет рассказывать Харикатху, а слушать его бу будет человек, который насовершал много оскорблений, Харикатха такого выдающегося саду не сможет достичь этого человека. В шастрах сказано, что... Сколько бы Харинама я не повторял, если я оскорбитель, Святое Имя не достигнет моего сердца, не прикоснется к нему. В читании Чаритамрите ясно объясняется причина. Кришнитазский врач Госпами пишет. Почему такое происходит? Почему Харинам Прабу не плавит мое сердце? Лишь потому, что я совершаю оскорбление. Большие аппаратхи. Весь мир наводнен премой, но я настолько неудачлив, что она не может достигнуть моего сердца, не может прикоснуться к нему. Все из-за того, что я совершил так много аппарат хлотосным стопам, гуру, ващнавов, харинаму, дхамия. Я совершил так много оскорблений. Именно поэтому я лишен этой милости, которую так легко обрести. Прахупат говорил, что... Много храмов. Почитайте, сколько сейчас в мире храмов, и посмотрите. Посмотрите, я прошу вас, обратите внимание на то, что происходит в этих храмах. Я сейчас не собираюсь никого оскорблять. Я сижу здесь для того, чтобы прославлять мою Гуру Варгу. Я рассказываю Харикатху не для того, чтобы завоевывать славу, положение в обществе, деньги. Нет, моя харикадха — это лучшее служение, как я, которое я могу осуществлять моему гурупада падме. Я хочу воспользоваться возможностью служить ему, потому что собака защищает интересы своего хозяина. Об этом пишет Бхактинот Такор в своем киртане. «Ты мой господин, а я твоя собака, и я обязан защищать тебя, защищать твои интересы». Если какой-то незнакомец хочет причинить тебе зло, я не должен впустить его на порог твоего дома. Если я осознаю себя как собаку своей Гуру Варги, естественно, я понимаю, что мои обязанности лаять, защищая мою Гуру Варгу. У меня нет никакого желания кого-то критиковать. У меня нет времени на это. у меня полностью нет, я полностью отключен от этого материального мира, и у меня нет никакой связи с этим миром, ни с кем из этого мира. Я хочу поддерживать связь лишь с моей Гуру Варгой. Поэтому у меня нет э, интересов критиковать. Читание Мадх не состоит из цемента и кирпичей. Это не какое-то здание. Читание Мадх — это идеал Прабхупада. Идеал Гауранги Махапрабху. Бхактивинода Такура. Это высший образец преданности. Если вы захотите доказать мне, что вы живете в читании матхи, что вы находитесь там, я, основываюсь на шастрах, легко докажу, что вы не там. Это неправда. Возможно, ваше материальное тело действительно находится там, но оно материально. Это материя. Быть в читании Мадхи означает следовать идеалам читания Махапрабху. Быть с Прабхупадой означает следовать его идеалам, следовать его учению. В противном случае я не имею никакого права заявлять, что я ученик Прабхупады или говорить, что он мой пар Парамгурудев. Итак, читание Мадхи — это Высший стандарт, идеал учение Гауранги Махапрабху. Если мы сможем поддерживать этот идеал в своей жизни, мы сможем проповедовать, мы имеем право проповедовать. В таком случае мы можем посвятить свою жизнь Санкирта яги которая была установлена на читании Махапрабху в Шривасангане. Если наша жизнь посвящена этому, но при этом мы не готовы полностью пожертвовать своей жизнью, если мы пытаемся проповедовать, но не готовы отдать свою жизнь на Яге, мы не имеем права называть себя Гаудия преданными, членами Гаудия Матха. Люди могут желать убить меня, могут подвергать меня нападкам, они могут не любить меня. И если при этом я буду уклоняться от того, чтобы говорить правду, потому что им не нравится это, я буду потакать их их желанием. В таком случае я не саду. То есть саду не ведет себя так подобным образом. Если вы готовы закрыть глаза на абсолютную истину, если вы уклоняетесь от абсолютной истины ради того, чтобы угодить слушателям, это не поведение саду. Вы не можете назваться саду. прокупат говорил, что полностью противоположные вещи угодить публике и говорить абсолютную истину. Человек не сможет говорить абсолютную истину до тех пор, пока он, его жизнь не будет полностью посвящена санкхьртане посвящена служению читанию махапрабху. Если мы не предались на сто нашему Гуру Деву, говорит Правакупат, если мы на сто не предались Гуру Деву, мы никогда не сможем говорить абсолютную истину. Возможно, вы попытаетесь это делать, но вы остановитесь, потому что испугаетесь. Майдеви остановит вас. Именно поэтому Прабхупат много раз говорил, что до тех пор, пока мы полностью не предадимся лотосным стопам читания Махапрабху, у нас нет права говорить, то есть мы не сможем говорить абсолютную истину. Если я сам не утвердился в следовании читания Махапрабху и не стою на платформе абсолютно истин. конечно же, я не смогу говорить о ней. А если я буду силой пытаться делать это, это будет не что иное, как обман, лицемерие. Если я буду цитировать Прабхупада, но при этом не следовать тому, что я говорю, тому, что я повторяю, чтобы доказать всем, что я якобы последователь Прабхупада. Мы никто иные, как обманщики. Тем самым мы обманываем публику. Или, к примеру, если я говорю полуправду, допустим, я рассказываю, что э, делал, что, то есть о деяниях Прабхупады, Гуранге Махапрабху, но при этом что-то не договариваю. В таком случае это еще более опасно, чем говорить полную ложь. Если я, представляю прабхупа, если я представляю мою гуру Варгу, но при этом не договариваю, говорю какую-то половину правды, половину истины, я виновен, я повинен в оскорблении. Поскольку у нас нет права менять даже запятую в том, что говорили они. Когда мы представляем прабхупаду, мы обязаны говорить слово в слово, то, что говорил он. Нет права менять, чтобы это не было. Так вот, если мы оглянемся вокруг, по всему миру тысячи храмов. Но я прошу вас обратить внимание на то, что происходит внутри этих храмов. Не нужно никому ничего говорить. Не нужно ни с кем спорить и ругаться. Просто посмотрите, что происходит внутри этих храмов. Прокупат говорил, что люди могут строить храмы, открывать храмы, если у них есть деньги. Но, как говорил Прабхупад, одних лишь денег недостаточно, чтобы построить храм. Ведь храм означает высший стандарт, идеал. Хорошо, у вас есть деньги, вы можете открывать храмы, но какова ваша цель? Гаудиаматх невозможно открыть при помощи денег, при помощи людей, последователей? Но если вы все-таки сделаете это, как вы найдете в себе возможность, как вы сможете следовать идеалу учения Махапрабху и Прабхупады, идеалам Гаудия -матха? Прокупат говорил, что те, кто хотят... Так вот, если вы утверждаете, что вы живете в храме, это ваше убеждение можно легко опровергнуть, потому что не следуя нашей Гуру Варги, не следуя учения и читания Махапрабху, не воспевая Киртан в совершенстве, не слушая Харикатху по-настоящему, мы не можем утверждать, что мы находимся в Гаудиоматхе, что мы живем там. Если вы называете себя Мадхаваси, вы должны... Доказать, что вы настоящий последователь Гуру Варги, что вы по-настоящему слушаете и рассказываете Харикатху. Но лицемеры. Те, у кого в сердце лицемерие, не могут находиться в надхамандире. Те, кто пытаются доказать всем, показать всем, что я ученик Прабхупады, что я настоящий Мадхаваси, я тот, кто живет в Мадхе, но при этом у такого человека есть ли лицемерие в сердце. он не сможет жить в храме. Зал, в котором проводится санкиртана, зовется над Надхамандир. Авидья означает невежество. Таким образом, если вы слушаете Харикатху в этом зале, в этом храме, Авидья невежество уходит из вашего сердца. Поэтому Надха и называется Авидья -ха Харан Надха -мандир». То есть это указывает на то, что тот, кто находится там, тот, кто слушает Харикатху в храме, избавляется от невежества. Но лицемеры ладно, долго там не могут ладно, находиться. Те, кто притворяются преданными, они рано или поздно покидают стены храма. Однажды, Парамхамса Ачарья Варья, Шила, Шила Гору Кишар Дазбабадже, Махарадж, сказал Вимала Прасада Сарасвати. Мой Прабу, мой Господин, Никто не собирается слушать абсолютную истину, которую ты говоришь. Кругом лицемеры. Если ты весь мир обойдешь, дай Бог одного ты найдешь, искреннего, может быть, а может ты нет. Чистые преданные в настоящее время скрывают себя, они не показывают себя окружающим. Потому что здесь сейчас не подобающая атмосфера для чистого преданного. Кругом лицемерия, кругом обман. Если следовать по-настоящему Упадишамрити, Бактера Самрита Синду, вы обезумите, П почитайте комментарии Бхактионат Такора к Упады Я прошу вас, почитайте Бхактирасамрита Синду комментарии и, и посмотрите, сравните с тем, что написано там то, что написано там, с нынешней ситуацией. Получается так, что те, кто возглавляет нынешнее общество Гавдия Вашнавов, совершенно не заинтересованы в том, что написано в Манах Шикше, в Бхагавадгите, они считают ее чем-то первоначальным в Бхакти Расамрита Сенду. Они думают, что Гита, Бхагавад-Гита — что-то, какое-то учение для, учение для новичков. Тем не менее, они не осознают, что Гита — это фундамент. Фундамент чистой, чистого предного служения. Если спросишь кого-то из них, Агите, они не смогут процитировать, не смогут ответить на вопрос, но им интересно видакт Мадова, Лалита Амадова и подобные возвышенные писания. Но когда не знаешь основополагающего учения, знания, если нет фундамента, и ты строишь на такой почве большое здание, оно рано или поздно рухнет. Итак, ни деньгами, ни при помощи человеческой силы мы не можем строить храмы, создавать и открывать храмы. По наставлению всей нашей Гуру Варги, начиная с Джаганат Дазбабы, же Махараджа. Вся Гуру Варга явилась к Вималапрасаду. «Иди и проповедуй», — сказали они. Когда он а, воспевал святые имена в, в том месте, где сейчас читание Мадх, он а, получил явление, к, к нему пришла вся Гуру Варга и приказал ему проповедовать. Но Прабхупад сказал, что у меня нет ни денег, ни людей. А они сказали, что мы устроим все, у тебя будет все. Только начинай проповедь. И Прабхупад сделал это. Прежде он только повторял Харинам, иногда рассказывал Харикатху, но теперь по наставлению Гуру Варги, по наставлению Гауранги Махапрабху, которому он, конечно же, не мог пренебречь, он начал проповедь. Я знаю совсем немного, совсем немного людей, которые могут понять возвышенную Харикатху. Но я с полным энтузиазмом рассказываю харикатху для того, чтобы снискать милость моей гуруварги. Мне не нужны ни ваши пожертвования, ни пранами, ни гирлянды, ничего мне не нужно. Все, что я хочу, это милость моей гуруварги. Именно поэтому я очень и очень хочу рассказывать харикатху. Я горю желанием рассказывать харикатху при помощи силы, которая наделяет меня моя гуруварга. Итак, однажды Горикширдас Бабжи Махараш строго сказал Прабхападе, «О, мой господин, никто не хочет, никто не будет слушать тебя. Ты лучше повторяй Харинам, незачем проповедовать». Вы знаете, почему он так сказал? Вы, конечно же, можете подумать, что он был против проповеди. Очевидно, что, исходя из этих слов, что он был против проповеди. Но это совершенно не так. Несмотря на то, что он был парам... на стадии парамахамсы, только он э, обучал преданных, э, ругал их, то есть э, ругал и тем самым обучал. Парамахамса предный находится на высшей ступени. Он ни в ком не видит недостатков и ошибок. И он просто повторяет Харинам и в окружающих видит чистых преданных. И думает, что все совершают баджан, кроме меня. Но несмотря на то, что Гуру Кишардас Бабжи Махараш находился на таком уровне, И Прабхупада и точно на таком же уровне находится. Тем не менее, он принял саньясавешу. В этом киртане утверждается, что он выше среди парамахам. А многие не понимают этого, они думают. Если он Парамахамса, почему Прабхупат так говорит, почему он говорит так строго, почему он ругает, осуждает кого-то? Но он не просто Парамахамса, он высший среди Парамахамс, среди всех Парамахамс, он занимает лидирующее положение, высшее положение. Он даже может обучать других Парамахамс. Настолько он могущественен. Он сама Наяна Мани Манжари, личная спутница Радхарани, ее личная служанка. Он та, о которой Ко которую Радхарани воспринимает как зрачки, как свои, как глаза, зрачки. Без этой манджари она слепа. Ты мои глаза. Без тебя я не вижу. Без тебя я беспомощна, говорит Радхарани, на Мани Манджари. Так вот, если, исходя из этих слов, вы сделаете вывод, что Гурки Бабджи Махарадж хотел остановить проповедь Прабхупады, это большое заблуждение, потому что он произнес эти слова из-за глубочайшей боли. Ведь если всю жизнь, всю жизнь я рассказываю Харикатху, если я всю жизнь буду рассказывать Харикатху и буду следовать всему, всему, всем идеалам преданного служения, но при этом ни одного преданного, настоящего преданного не встречу, который готов воспринять то, что я хочу дать. Это плачевно, это очень больно. Конечно же, Говард Эшердас Бабаджа Махарадж не хотел остановить проповедь Прабхупады. Он лишь он сказал это от разрывающего сердце боли. В действительности он хотел установить бхакти в сердце каждого, кто приходил к нему. Но проблема была в том, что это были лицемеры. Те, кто окружали его, стремились доказать, что я лучший из слуг, этого парамахамса. Ну конечно же, это было не так. Прабхупад говорил, что Парамахамса Шришха Горики Шардас, Бабаджи, Махарадж не прогонял этих так называемых учеников. Но он оставил их в сердце. То есть он говорил это, Пракхупат говорил это этим так называемым ученикам, что внешне он вас не прогонял, тем не менее он выгнал, то есть он не принял вас в сердце. Прабхупат говорил, что Гуркшардас Бабжа Махараджа окружали лицемеры, те, кто не следовали правильным предписаниям. Тем не менее, они стремились доказать, что они лучшие среди последователей. Шердас, Бабжа, Махараджа. Но на самом деле все они находились под влиянием камы, кротхи, лобхи. По ночам они ходили к женщинам. И Гракшарда с все это знал, но он не прогонял их с внешней точки зрения. Но, как объяснил Прохопат, в сердце он никогда не принимал их. Запомните, что Запомните, что я сейчас скажу. Глупцы... То есть люди в основном об этом не знают. Они не понимают, что если мой гуру падма меня не принял всем сердцем, если он не, принял мое незначительное, не принимает мое незначительное служение, я не смогу совершать служение, я не смогу рассказывать харикатху. у меня только будут возрастать материальные желания. Это, то есть материальное желание — это признак, на самом деле, того, что мой Гуру махарадж меня не принял. Если слуга какой-то из предных жил постоянно с, со своим духовным учителем, близко служил ему, а потом через какое-то время мы наблюдаем, что он оставил, полностью оставил путь преданного служения, и люди со стороны смотрят и говорят, ведь он столько служения совершал. А посмотрите, каковы результаты. Но если вы укажете на дерево и скажете, это манговое дерево, а я скажу, с чего вы взяли? Ведь дерево судят по его плодам. До тех пор, пока... Оно не даст свои плоды, я не могу утверждать, что это дерево манга. Так вот, как можно называть кого-то, кто уклонился с пути преданного служения, лучшим из слуг парамахамса, то есть лучшим из слуг чистого преданного. Да если бы его духовный учитель по-настоящему принял его, как бы не произошло бы такого. Гурупадпадма подшучивал он мной. Порой он шутил. То есть он подшу подшучивал в наших разговорах. Сейчас я понимаю, почему он делал это. Он говорил на хинди, говорил, говорил. это это означает, что сын, то и отец. То есть, какой хозяин, такая лошадь. Каков сын, такой и отец. Если сын хороший, то и отец будет таковым. Точно так же, если вы Подлинный ученик, то все в вас будет доказывать, что вы таковым являетесь, что вы ученик своего чистого, своего садгуру. И не надо никому говорить об этом, не надо никому нигде публиковать, что вот меня любил Прабхупад. Я... Прабхупад любил всех. Мы, мы знаем, что мой Гуру Махараш любил даже. Телят, то есть любил обезьян. То есть такова природа Парамахамсы. Он обладает любовью ко всеми, каждому, каждому живому существу. Такова их природа. Но на что нужно обращать внимание? На то, сколько у нас любви к этому Парамахамсе. Насколько он, много любви у нас к нашему духовному учителю. Сколько у нас любви, сколько предания к нему, но об этом мы не говорим, мы всем рассказываем о том, как нас сильно любил наш духовный учитель. Он назначил меня чари. Но это же глупость, он тем самым вас, может быть, хотел обмануть, не хотел никаких чари. Вы хотели стать Ачарьей, поэтому хочет, он, он вас и назначил Ачарией. Ачари. Это обман. Вы хотели занять пост Ачарья, поэтому-то Он вас и обманул таким образом. И идите, будьте Ачарией. В киртане о Прабхупаде есть эти строки. Если бы Парампаджапад Щидар Госвами Махарадж был сейчас здесь, я бы разбил свой лоб в поклонах ему. Шидар Госвами Махарадж написал это, этот киртан. Я поражен, насколько это возможно, с такой точностью передать природу Прабхупады в, эти, в этой ставе, в этом киртане. Если бы Прабхупад сейчас стоял передо мной, и в то же время, если я читаю этот киртан, эту ставу, то есть это точно так же передает Прабхупаду, как если бы мы видели его воочию. Прабху... Става, который написал Шир Шидарга с вами Шидарга с вами отлично от самого Прабхупады. Это одно и то же. Возможно, вы не, не верите мне, но я сижу на вясасами, поэтому я не могу лгать. Они абсолютно не отличны друг от друга. Единственная разница заключается в том, что става показывает Вани Сварупу, Прабхупада. То есть вы увидите, а я в действительности не вижу этой разницы. То есть в ставе заключена Вани Сварупа, то есть в форме, в, по в поучительной форме, в форме Апраквиташабдабраман. Сам Прабхупад не зашел в этот мир в форме, а пракрата Шабда Он был он состоял из Харикатхе. Там сказано. Поразительно. Как поразительно. Прабхупад пришел. А пракрита, шабда-брама, харикатха не зашла в этот мир в форме Прабхупады. Когда приходит Харикирта и Харикатха, То есть Харикадха пришла в форме Шила Прабхупады. Но мы глупцы не понимаем, кто есть он. Харикиртан принял форму Бхакти Сидханты Сарасвати. И Горавани приняли форму Шилы Бхакти Сидханты Сарасвати. Госвами так Прабхупады. Но я не смог этого осознать. Я был занят, занят приобретением славы, денег, почестей. Я делал это при помощи силы, которую наделял меня Прабхупад. У меня есть около 72 классов. Где-то 72 харикатхи я дал о Шриле Прабхупаде. И каждая Харикатха длится два часа. Послушайте, и тогда вы сможете понять, кто такой Прабхупад. Но двух часов всегда было недостаточно, потому что Прабхупад это океан. Океан Сиданта Вичара, океан идеала. Для того, чтобы понять природу Парамахамсы, необходимо служить. Для того, чтобы понять его жизнь, Нужно понять его природу. Нужно понять желание его сердца. Но если я хочу ему служить, но при этом не понимаю его сокровенное желание, как я смогу служить? Если я хочу служить, прежде всего я должен Чётко понять, что он любит, а что нет. Что я должен делать, как я должен служить, чтобы Прабхупад одобрил это. Но если я буду служить так, как мне захочется, как мне вздумается, о, сделаю вот это для Прабхупада. Но вы же не знаете, одобрит это Прабхупад или нет. Если я хочу служить моему Гуру Падападме, прежде всего я должен узнать о желаниях Гуру Падападме. Что он хочет? Что он хочет, чтобы я сделал? Я же инструмент. И что он хочет сделать при помощи меня? Я всего-навсего инструмент. То же самое говорит и читание Махапрабху, когда Санатан Госвами решил покончить жизнь самоубийством, бросившись под колеса, колесницы Джиганатха. Он принял такое решение, потому что был болен, все его тело было покрыто нарывами. А Махапрабху ежедневно обнимал его. Санатана просил, пожалуйста, не прикасайся ко мне. Но Махапрабху продолжал. Он говорил при этом, я обнимаю тебя, я прикасаюсь к тебе для того, чтобы очиститься. Санатане невыносимо было. Это, Поэтому он и принял подобное решение. Но Гуранга Махапрабху, как сверхдуша, находящаяся в сердце каждого, знал, знал об этом. И начал ругать Санатана. Если бы ты мне сказал, что я... Доказал, что если я... Оставив тело обрету Кришна Бхакти, я делал это несметное количество раз. Жизнь за жизнью я бы покончала жить самоубийством. Так зачем тебе совершать это самоубийство? Зачем ты этого хочешь? Разве это тело принадлежит тебе? «Если ты предался мне, твое тело принадлежит мне». Ты Как ты можешь сам принять подобное решение? У тебя нет права, потому что твое тело принадлежит мне. Я могу делать с ним все, что захочу. И при помощи этого твоего тела я хочу осуществить так много всего. Точно так же Прабхупад. Он вовлекал своих учеников, своих настоящих, подлинных учеников в проповедь Гауровани. Так вот, если по-настоящему от всего сердца мой Гурупат Падма принял меня, Мое поведение, все, вся моя деятельность будут соответствовать идеалам моего духовного учителя. Если вы видите какое-то несоответствие в поведении ученика с идеалами его духовного учителя, это говорит о том, что Как говорил Правхупад, малейшее, малейшее отступление, отследование, наставлениям духовного учителя может полностью выбросить нас с пути с Харибаджана. Не будьте самонадеянными. Глупо думать, что при помощи своих собственных сил мы сможем совершать Харибаджан. Природа Вашнава такова, что если он видит в сердце ученика лицемерия, видит посторонние желания, он обманывает его. Такова природа Парамахамса Гуру Вашнавов. Они начинают восхвалять вас, о, вы великие, рассказываете такую замечательную харикатху, о, пишите такие замечательные вещи, всем нравится то, что вы делаете. То это обман. Это не бхакти. Поэтому многие, многие, многие люди были обмануты Прабхупадой. Они приходили к его лотосным стопам, приходили к нему. Ну, Прабхупад лишал их себя. Если бы я пришел к Амшидасбабджа Махараджу или говорю к Амшидасбабджа Махараджу и пришел с какими-то корыстными целями, с материальными желаниями, он бы стал задавать подобные вопросы, а как там в Новодвипе, что там... Так, так было. Много историй. сколько стоит сейчас земля в Новодвипе? А рис сколько стоит? Я слышал, что рис очень подорожал. То есть это не что иное, как обман. Итак, если вы приходите к преданному с лицемерием с, с посторонними желаниями, материальными желаниями, вы будете обмануты. Многие-многие преданные люди принимали прибежище лотосных стоп Прабхупады, насколько из них получили подлинную милость. Это большой вопрос. Огромный список тех, кто получили посвящение у Прабхупаде Грихас, Ванапрастхе, Саньяси. В действительности, многие из них не могли даже увидеть Прабхупаду. Что ж говорить о том, чтобы принять у него прибежище, чтобы получить от него дикшу? Они не могут даже видеть Прабхупаду. Я не лгу. Я просто цитирую Прабхупаду. Те, кто размышляет, так, мне нужен гуру. приму самого знаменитого, как когда вам нужно пересечь реку, вы прибегаете к помощи лодки и лодочника. Если, говорил Прабхопад, люди приходят ко мне, принимают прибежище, принимают дикшу, а потом уходят, покидают меня. Так вот, те, кто пришли с лицемерием, то есть полный лицемерия, кто пришел с корыстными желаниями, Никакой связи с Гаудиаматхами не имели, не получили никакой связи. Они не понимали, что такое Гаудиаматх. И Гаудиаматх не имеет с ними никаких отношений, никакой связи. И, конечно же, это указывает на то, что их дикша — Неполноценное, несовершенно. Сейчас получить дикшу ужасно просто, как в публичном доме. Как однажды к моему духовному учителю пришли, преданные, и спросили, можно я пойду, поеду проповедовать за границу? А он сказал, какая проповедь? Сначала себе проповедую, сначала совершай баджан. Что ты вообще подразумеваешь под э, проповедью? Давай, ты расскажи сейчас Харикатху нам всем о том, что такое проповедь, раз ты собирался ехать за границу на проповедь. Так вот, тот, кто пришел в Гаудиаматх с лицемерными желаниями, не имеет с ним никакой связи. Их дикша не настоящая. Дикша — подделка. До тех пор, пока вы полностью не придадитесь лотосным стопам Гурупада падма вы не сможете получить дикшу. На 50% предались, на 50% свершится ваша дикша. Все в соответствии с вашим преданием Гуру. Те, кто не получили подлинный дикши, не имеют права совершать Сева. они не могут занимать положение въясасаны даже не могут готовить для божеств. Вы можете меня прогнать за то, что я говорю. Ну да, я говорю это. Я говорю правду. Я могу вам показать, что именно это говорится в Харибхакти Вилайсе, в Сандарбхах Джива Госвами. Я знаю, что никому не нравится это слушать. Никто не хочет следовать теми делам, которые проповедуют правхупат. На самом деле я нахожусь в читании матхи, и вы не можете опровергнуть это утверждение. Я живу в читании матхи. А те, кто сейчас находится в читании матхи, пусть они докажут, что они действительно там. Пусть они докажут, и пусть они докажут, что я не там. Но вы не можете видеть своими материальными глазами, потому что они замечают лишь мочу испражнения мужчин, женщин. Это грязный даршан, грязное видение. Я не имею права вовлекать своего духовного учителя, своего Гуру Падападму в служении себе. Потому что Гуру Падма — это не слуга. Он не мой слуга, который мне преподнесет все желаемое, преподнесет пратиштху, деньги и так далее. Но мы сейчас именно этими занимаемся. Мы используем его, чтобы прославиться, разбогатеть. Так как, какое право мы имеем заявлять, что мы последователи Прабхупады? Для того, чтобы утверждать подобное, Наше поведение это должно подтверждать. Однажды Махапрабху пришел предложить поклоны Ади Кешаве. Он рыдал от премы. И тот, с кем он разговаривал, спросил, «О, мне кажется, вы как-то связаны с Мадхавендрапурия». То есть в, в разговоре он не представился, «Я ученик Мадхавендрапурипада, Ишварапурипада». То есть один встретились. Махапури встретился с Саунулия Браманом, и никто из них не представился как ученик своего гуру. Точно так же, как Санатин госвами не заявлял, что «вот я ученик». Но сейчас повсюду в нашем обществе господствует измы, такие как капитализм, коммунизм, гуруизм. И вот мы такую политику разводим, это мой гуру, это твой гуру, твоего гуру мы выгоним. Но это огромное оскорбление, которое заставит нас до бесконечности рождаться как свинья и наслаждаться испражнениями. Мы прогоняем вальшнавов с храма лишь потому, что они неудобны нам. За такие оскорбления жизнь за жизнью придется рождаться в теле свиньи. Вы не представляете результатов Вайшнава-аппарадхи. Вы не представляете, что будет за оскорбление Вайшнава. Так вот, не нужно нам такой рекламы. Я, ученик Шрилы Пури, Гасвами Зачем кричать об этом? Мое поведение, мои стандарты, сами собой показывают, заставят людей заинтересоваться тем, чей я ученик. Не нужно кричать об этом. Для того, чтобы завоевать славу привлечь к себе внимание. Итак, к Прабхупаде приходили многие-многие. Тем не менее, мало кто из них был способен увидеть его по-настоящему. Что уж говорить о том, чтобы получить от него дикшу. За шесть-восемь месяцев до ухода Прабхупады преданный получил Харинаму от Прабхупады, а теперь, а, теперь этот последователь заявляет, что он вечный спутник Прабхупады. И, то есть позиционирует себя таким образом и открывает храмы, заводит последователей. То есть он не получил даже дикша прохупады соответственно, и, и объявляет, себя, э, объявляет себя вечным спутником Прабхупады. Но кто такой Паршат? Кто такой вечный спутник? Я сейчас не говорю, что если кто-то получил Харинаму, он не может быть присветым нашей Гуру Варги. Конечно, он может, но суть в том, что обо всем расскажет наше поведение, обо всем расскажет поведение. Паршат, спутник, вечный спутник, это тот, кто исполняет тот, кто следует ситханта-вичару Прабхупады, следует наставлениям Прабхупады в точности. А те, кто оставили Прабхупаду, разве они могут называться таковыми? Прохват говорил о таких учениках. Они ну, публично заявляли, что они лучшие среди моих учеников, что они самые преданные, но теперь, спустя время, где они? Я слышал, как они говорили в Харикатхе, как они пели Кальяна Калпатару, Манах Шикшу, много киртанов. А затем что произошло? Они покинули меня. Почему? А Парам Кеш Благословен Махараш, рассказывал однажды, преданный, который был лучшим среди тех, кто писали, тех, кто писали под руководством Прабхупады, лучший среди редакторов, лучший, по милости Прабхупады, он был таковым. Но наступил день, когда он оставил Прабхупаду и уехал в Даку, назад в Даку, откуда он был родом. Вернулся к своему прошлому ашраму, к семейной жизни. Но тем не менее, говорит Кеша Махарадж, мы никогда не видели, чтобы Прабхупад переживал по этому поводу, мы никогда не видели, чтобы он плакал по нему. Никогда не говорил, о, он был таким хорошим редактором, куда он ушел, почему он ушел. Нет, никогда. Так вот, когда подобные личности оставляли Прабхупада, Прабхупада даже не вспоминал о них. Он воспринимал это как... То, что... как что-то само собой разумеющееся. Но вот, к примеру, один абсолютно неграмотный человек, он ни читать, ни писать не мог. Его звали Панчанан. Очень простой человек. Простопредный. Мыл полы в храме, мыл, мыл котлы, крайне простой предный. Прабхупат по десять раз на дню спрашивал про него. Где он, где он, где он, что то его не видно, куда он делся? По 10 раз на дню. Он интересовался, что он сейчас делает, где он. Потому что Прабхупад осознавал, насколько глубокими отношениями обладает этот преданный со мной. Насколько он предан мне. Гу Гуру понимает, Прабхупад все видел, осознавал. Некоторые обо мне думали, говорили моему Гурупада Падме, что он сумасшедший. Он хороший, но он не в себе. А Гурпад, мой Гурупада Падме смеялся, когда ему говорили подобное. Я не переживал. Пусть, пусть докажут, я думал. Пусть попробуют лишить меня милости Гурупада Падме. Итак, разводя политику, мы не сможем снискать милости Гуру. Потому что Гуру Падападму невозможно обмануть. Так вот, Прабхупад по 10 раз на дню спрашивал про этого преданного. И мы говорили, сейчас он ушел в поля за хворостом. Но в то же время Прабхупад ни разу не спросил об этом выдающемся редакторе который был, казалось бы, близок к нему. И нисколько не переживал о нем. Ушел и ушел. Мы служим Садгуру. Мы хотим служить Садгуру. Это невероятная удача, это наша удача. Огромная удача, что мы хотим служить Гурападападну. Потому что благодаря такому, благодаря служению, я смогу обрести все. Я смогу достичь зрелости в моем баджане. Не только зрелости. Я достигну с цели своей жизни, цели баджана благодаря садгуру Севе. Но мы как мы думаем, я служу Гурупаду Падме, соответственно, он должен быть мне благодарен. То есть наше служение таково, что мы оказываем, делаем одолжение Гурупаду Падме, он должен быть мне благодарен. Такова наша природа, грязная природа. Я же образованный, я такой хороший, хорошо говорю на английском, а вот мой духовный учитель не может. Так что он должен быть признателен за то, что я вообще присоединился к его миссии, распространяя его славу. Так, это, это глу большая глупость. Это мышление осла, ослиное мышление. Итак, к сожалению, в нынешнее время все практически разрушено. Разрушена почва Харибаджана. И гуру и вайшнавы не хотят все это видеть. Они хотят, день за днем они уходят. Они лишь ждут момента, когда они покинут этот мир. Они не ждут ни почтения от нас, ни гирлянд, ни похвалы. Они лишь, глядя на то, что сейчас происходит, хотят покинуть этот мир. Они видят, что никто искренне не хочет слушать Харикадхо, никто не хочет пожертвовать своей жизнью. В то время как в материальном мире, посмотрите, среди материалистов мы видим, как патриоты готовы отдать жизнь за Родину. Но я не готов на это. Я не готов отдать свою жизнь за величайшего спутника Гауранги и Шрима Радхарани. Но патриот с материалистичным умонастроением готов Отдать жизнь за родину мать, защитить ее своей грудью. Но Гуру Падпадма принес нам бесконечное благо. Он дает нам. Он приносит нам спасение. Мой Гуру Падпадма, Шила Пури Гасвай Махарадж, Шила Бхагтиракша Шитар Госвами Махараш. Они мои духовные учителя, они мои гуру, Кешева Гасвами Махарадж. Они. Хотят избавить меня от страданий. имеется в виду, что они хотят э, дать мне высшую цель, дать мне высшее благо, но я такой негодяй, я такой негодяй, что я хочу обмануть их. Я, я занят, я занят беготней за славой, за почетом какими-то соревнованиями. Вот у меня столько учеников-последователей, а вот у него столько, я его перепрыгну. Но чистый преданный никогда подобным не занимается. Никакие соревнования подобные чистый преданный не устраивает. Чистый преданный в точности следует наставлениям Рупа Госвами, Санат на Госвами. Когда было открыто 50 храмов, 50 матхов, Шарабендра Рай разговаривал с Прабхупадой и сказал, «Вы так быстро открыли 50 храмов». Но Прабхупад ответил, «О чем вы говорите? Я хотел открыть Гаудиамадх в сердце каждого живого существа». А вы удивляетесь 50 матхам. Я хочу взамен этих 50 открытых храмов. 50 мобильных гаудия 50 подвижных гаудия -матхов. То есть, если бы не было вот этих, было бы гораздо полезнее иметь 50 подвижных гаудия -матхов. то есть иметь в виду преданных, которые куда бы ни пошли, могли проповедовать о славе гаудия -матха. Но где найти в настоящий момент представителей Гаудия-Матха? Где найти таких, такие передвижные гаудиаматхи? Мы хотим представлять Гауди Амат, но не Майя Деви, который включает в себя славу, почести, деньги, Деньги это проклятие, это то, что может разрушить вашу жизнь, всю жизнь. Эти, это, этот бег за деньгами. Я сам видел, что в Нимбарка Сампрадая во Вриндаване. К примеру, то есть по, по, очень много а, пожертвований получает это сампродайя, но они тут же инвестируют, то есть как, какое-то какое служение задействует, Они не накапливают это. Но сейчас у нас, вот мы это в видим, что подобное происходит. Люди говорят, деньги — это время. Но Правхападм говорит, нет. Время — это парамартха. Чистые преданные плачут за каждую потерянную секунду. То есть ушла секунда без Харибаджана, ее же не вернуть. Год ушел, год ушел навсегда, вы же никогда не сможете вернуть его. Он ушел раз и навсегда. и вы. Потеряли его. И вы все, все ближе приближаетесь к своему последнему дню, к смерти. Итак, время — это пара Мартха. А глупцы думают, что это деньги. Нет, говорит Прабхупад. Я слышал от людей, что деньги ⁇ это второй Бог. Я подумал, хорошо, что не, что не говорят, деньги ⁇ это первый Бог. their power, they cannot deliver themselves. So, money is the second goal, Maharaj, why not you speak money is the first goal? It is your highness, it is your highness that you are speaking money is the second goal. You should speak money is the first you know, you know, money is the first goal. But you cannot see Bhagavad eh? So, one pure Guru Vaishnava, like Bhakti is down Saraswati Saraswati Goswami. Итак, чистый, преданный пара Махамсагуру обманет меня, если увидит, что я пришел к нему с корыстными намерениями. В этих строках говорится об этом. Если обусловленная душа не получает лобху, пуджу, пратиштху, почет, положение, от своего духовного учителя, оно не хочет совершать служение. У него нет энтузиазма к этому. А если получают, то очень много энтузиазма. Они радуются, о, гуру меня вдохновил. Но мы не понимаем, что тем самым это нас спускает на низы ада. Несмотря на то, что вы слушаете о Гуру Татве год за годом, год за годом, я думаю, что вы так ни разу и не услышали ее. Жизнь за жизнью слушаете. Но когда вы осознаете, что такое гуру Татва, поймете, вот Гуру, Гуру может все. Гурупад Падма может находиться за тысячи километров от меня. Тем не менее, осознавать, понимать мое сердце, знать, что в моем сердце, понимать мое настроение. Итак, нужно понять, что Прабхупад является вечным ачарьей. Он не был временным ачарьей. Он вечен. Как мы знаем, Садна Сидха может благодаря своей практике стать ачарьей, но Прабхупад является вечным ачарьей. Он был таковым, есть и будет. Порой его слова вводят нас в замешательство, мы не понимаем, почему он сказал это. Но такова природа Прабхупады, Парамахамса ачарьев и природа Браджаваси. Браджаваси, которые действуют как ачари, склонны... К, то есть очень тонкий, тонкая техника, как занять в служении Кришне. Прабхуат говорил, если я вырежу почтение вот этому человеку и благодаря этому у меня появятся какие-то особые, возможности, то есть появятся какие -то возможности большего служения Кришне. То есть имеется в виду, это, это возможно, там, даст какие-то финансовые возможности, откроет проповедь в каких-то местах. Я готов на это, пойти на это, потому что это расширит мои возможности в служении Кришне. и чем больше будут, то есть если я, благодаря этому, получу возможность служения Кришне, почему мне этого не сделать? Ну, тот же сам Брабхупад говорит, что нельзя никого восхвалять, нельзя никого прославлять. То есть, по сути, казалось бы, он, без, он противоречит сам себе. Сложно, сложно это привести в гармонию. Сложно понять поведение Парамахамсы, почему он ведет себя так или иначе. Если мы будем пытаться, это приведет нас в ад. Не критикуйте людей, потому что это послужит, то есть сделает вас еще больше обусловленным. Ведь, когда вы критикуете, вы концентрируетесь на его негативных качествах. Концентрируйтесь на этой личности, на том, кого вы критикуете. И это заставляет вас не совершать баджан в это время. То есть, направить свой взгляд на что-то негативное. А вдруг в этот момент вы оставите тело, и тогда попадете в ад. Точно. Поэтому лучше так не рисковать и этим не заниматься. Но а каким-то высокопоставленным личностям порой льстил. То есть он. То есть это были занимающие большие посты в обществе, но в то же время абсолютно материальные люди. Имеется в виду, в соответствии с материальными, да даже не совсем так, в соответствии с материальными стандартами. Он, может быть, хороший, нравственный человек, но в отношении, но в отношении духовности это не так. Допустим, я захочу прославить какого-то политического деятеля. Возможно, он честный, возможно, он самоотверженно служит стране. Тем не менее, все это мирские качества. И не имеют они никакой ценности для нас, как преданных. будь он честным, будь он пунктуальным, будь он глубоко нравственным человеком, все это не имеет никакой ценности в отношении Баджана, в отношении преданного служения. Так вот, если я буду прославлять... А вот меня приглашали на встречу когда приезжал на Рендра Моди поблизости, меня приглашали на встречу с Нарендра Моди. Но в Калькутту он приезжал. 6-7 лет назад а у меня есть пригласительные письма. Но я не ездил, я не видел в этом необходимости. Зачем туда ехать? Там для меня не было никакого служения. Это ж не баджан. Зачем бессмысленно тратить время? Я сказал, я падший, у меня нет соответствующих качеств. Он такой великий человек приезжает, зачем мне туда ехать? Итак, если я буду прославлять обусловленную душу, будь он политическим лидером, борцом за свободу, кем бы то ни было еще, я тем самым буду сосредотачиваться на его мирской природе. И именно в это время я, в, в это время я не буду совершать баджан. И это может послужить моему падению, стать причиной моего падения. Прабхупад приглашал выдающихся людей того времени в материальном обществе, приглашал на программы на мероприятие, устроенные Гаудия Матхам. Почему он делает это? А не для того, чтобы дать им слово, а для того, чтобы они могли послушать о учении Гуранги Махапрабху, потому что, когда они, если бы они привлеклись учением читания Махапрабху, они могли бы кому-то рассказать об этом и естественным образом привлечь обычных людей, привлечь массы к этому потому что естественным образом люди следуют каким-то выдающимся людям общества Однажды вот например один футболист приехал в калькуту и когда я был еще маленьким и толпы тысячи людей собрались чтобы посмотреть на него Но как, какой смысл смотреть на этого грязного футболиста? Лучше пойти посмотреть на лотосные стопы Дамешвара, махапрабу или совершить какое-то служение. Итак, казалось бы, противоречивые утверждения Прабхупады. Порой он говорит одно и в то же время противоречит этим же словам. Тем не менее, мы не должны судить и его, с мирской точки зрения. В пример к этому две, две истории. Однажды он сказал одному из преданных, отправляйся в магазин и купи самые дорогие ботинки, туфли. ли они на то время 32 рупии, в то время еще было... Британское правительство это mm -hmm. была большая сумма. И после того как приобретены были туфли, он приказал ему отнести туфли или Бону Госвами Хараджа. Бону Госвами Харадж был поражен, я же саньяси, как я могу одеть на себя такую дорогую обувь. Бон Махарадж, Вайканас Махарадж, Госвами Махарадж, они путешествовали, они обувь не носили. Ходили босиком. А тут Прабхупад говорит Бон Госвами Махараджу, одеть эти дорогущие туфли. Бон Госвами Махарадж был смущен. Прабхупад сказал, пусть он ко мне придет в этих туфлях. Он все-таки сделал это. Он одел туфли и костюм, и взглянув на него, Прабхупат сказал, вот «Теперь, то есть, теперь ты по-настоящему показал югта вайрагию ты проявил настоящую юкта-вайрагию, сейчас ты отрекся, сегодня ты отрекся от своего отречения». Ради служения Радхарани, ради служения Гауранге. Это сделал тот же самый Правхупад. Однажды его селек купил за 85 копеек пайпайсы э, туфли, очень дешевые, самых дешевые Про спросил За сколько купил? Где? Купил? Он говорит, вот 85 копеек. Да ты наслажденец. <laughs> то есть отругал его за то, что он купил самые дешевые ботинки. То есть наш материальный мозг не может примирить такие, казалось бы, противоречивые действия профупады, потому что в этом глубочайшее таинство правхупад высший, лучший, выдающийся среди пандитов в этом мире. Не среди, не среди ученых, а среди абсолютно всех. Но в то же время этот образованнейший Вайшнав — Прабхупада, образовавший ученый в то время он был, принял прибежище у того, кто не умел, казалось бы, читать, кто был абсолютно необразован. И материалистам это невозможно понять. Необходимо, необходимо гармонизировать, сделать свое сердце единым с сердцем Прабхупады, и сейчас, сидя на вьясасане, я обещаю что когда это произойдет, когда вы сделаете единым свое сердце с сердцем Шилы Кишо Госвами Махараджа, Шилы Шидарга Госвами Махараджа, Шилы Бхакти Прамат Махараджа, тогда вы, когда, и с сердцем Шилы Прабхупады, вы осознаете все. что Прабхупат, который в точности следовал всем правилам и предписаниям, выражал почтение, выражал почтение каким-то высокопоставленным, uh, какой-то uh, высокопоставленной личности. Вы uh не -huh. Вы не Вы не Вы не Прабхупад говорил, что я готов спуститься до любого, до, до любых низов ради служения Гауранге. Пусть меня критикуют, я готов на все. Ради служения Гауранге. Ради распространения его учения. Говорите о Прабхупаде, я, я стесняюсь говорить о нем, потому что это невероятно высокая философия. Я стесняюсь вообще говорить о нем, прикасаться к его идеалу. На сегодня я хочу остановиться, но единственное, что я хочу еще сказать, сегодня особый титхе. Я не говорю день, я говорю титхи. Особое расположение звезд Титхи, когда Прабхупад оставил этот материальный мир в 1990. В 1900, 1890, 96, как в соответствии с Бенгальским календарем, а в соответствии с английским. 1937 по Бенгальскому календарю. Это произошло 31 декабря, последний день года, когда прохопат принял решение покинуть этот мир. Никто уже не мог его остановить от этого. Он явил лилу болезни. И мой гуру Падма в то время его звали прабу, и вызвали Пранавананда Прабху и близкий слуга Шила Прабхупады Парамананда Прабху. Один Пранавананда, другой Парамананда. И они с меня и служили Шила Прабхупаде. Они давали ему лекарства, воду, 12 часов дежурил Гурупад Падма и 12 часов Парамананда Прабо. В Гу... Пактимадпуре Махарадж, мой докунущий, служил ночью. С 5 до 5 или с 6 до 6. Один ночью, другой днем служили. Гурупад был, ему было тяжело на сердце в то время. И в один момент он четко осознал, что сейчас, совсем скоро, Прабхупад оставит этот мир, он покинет нас. И с тяжестью на сердце, когда уже пришло время сменяться, 12 часов дежурства моего Гурупада Падмая прошло, и он медленно стал выходить из комнаты, размышляя, что? Что сейчас произойдет, что произойдет, когда уйдет Прабхупат? Между тем, Параманада закричал, «Параманада, иди сюда! скорее, скорее. Прабхупат ушел. Ушел. Было чуть позже 4.30, Нишанта лила. Предные, узнав, начали рыдать так, будто бы как будто бы разрушился рай. И чудо произошло. Все Часы, находящиеся в Матхе, остановились в тот момент. Возможно было 4.35, я в точности не помню. Сказано лишь утром, Нишанта анталилу. Часы остановились э, именно в этот момент. Во всем храме. где были часы, все часы, находящиеся в храме, остановились. Многое хотелось бы сказать, тем не менее, время не позволяет. Прабхупат сказал, мы неудачники. Даже обретя такую возможность, мы не пользуемся ей. Сгорела наша удача или горит наша удача. Поэтому мы не можем воспользоваться этой редчайшей возможностью, которая выпала нам. Итак, Он принял решение покинуть нас, потому что мы лицемеры, лицемеры. И он. Ушел назад в свою нить Севу, в свое вечное служение. Когда-нибудь мы поговорим о этой важной теме, на сегодня время вышло. I yes.